Добрый день, друзья! Мы приветствуем вас на канале "Стройгарант Анапа». Вы наверняка уже познакомились с нашим роликом, где мы встречались с замечательной Ксенией и с ее малышами и узнали, как же она прожила в своем чудесном доме этот год. Сегодня продолжение. Обязательно посмотрите, будет интересно. Мы расскажем вам о том, чем занимается Ксения, о ее очень интересном хобби. Посмотрим территорию дома, какие дом прошел преобразование за этот год и все ли понравилось хозяйке. Может быть, у нее есть какие-то претензии к нашим строительствам. Но ну, обо всем по порядку. Смотрите внимательно. Как я понимаю, это самая большая комната дома. Да, мы да? вот специально сделали проект, а -а -а. взяли 90-й проект и немножко его изменили вот под а -а -а. себя. То мы изначально вносили свои... Да. вносили свои... Да, мы увеличили эту комнату за счет того, что чуть-чуть туда больше сделали и чуть-чуть уменьшили кухню-гостиную. Ну вот нам как раз вот нравится. Еще мы добавили вместо крыльца а -а -а. второй а -а -а. санузел Теперь там. Теперь я в Правда? Ксения, вы занимаетесь фотографией, да? Вот это прям фотозона зона вашей? Да, моя творческая зона. А? Ну, я вообще творческий человек, я фотографией занимаюсь, но при этом я еще шью, вяжу на машинке, в общем, делаю руками всякие поделки. Костюмы у вас, как я знаю, да? Да, можете примерить. Вот просто одним кладочком. Я вам сейчас найду. Ну, пусть будет вот так, ладно. Далеко что-то нет. О, кокошник. Да. Можно, Можно Тимур, Можно, Тимур, в у мамы есть такие красивые штучки. Ой-ой-ой. Это какая-то.. Это какая-то красавица русская народная, да? Я буду русский народный красавицей. Да. Классно. Это вы делаете сами? Это, так, да, так, сама сделала вот Чего и, себе. и к нему и... костюм есть? И к нему платье есть, да, такое ну, тоже Из отходов ну, делаем да. На сайте «Строй Анапа в данный момент Как раз проходит конкурс Конкурс mm -hmm. называется «Мой дом самый лучший» У вас такое интересное хобби, вы можете разместить фотографии вашего хобби, угу. прокомментировать, пригласить ваших друзей, прокомментировать. Чем больше фото и комментариев, тем больше шансов. Призы ценные, главный приз Тандыр и еще много интересных призов. Обязательно поучаствуйте. Это очень классный конкурс. Спасибо большое, попробую. Как вот здесь здорово. Это коридор получается, да? Да, Только вот такой широкий. Классная зона хранения, очень вместительная, здорово придумали. Угу. А здесь детская. Здесь так. детская. Да. Насколько долго ждали детский сад? Есть ли места? Мы Симонопол. встали в очередь зимой. вот, Когда ему было... Два года и один, ну, почти три года было, мы встали в очередь. И вот в августе нам уже дали. То есть где-то мы полгода вот так подождали. Здорово. Садик в Цибанабалке, наш Аленушка. Нравится. Нам очень нравится садик. Но скоро в школу, я думаю, что со школой здесь тоже проблем нет. Школа здесь да. замечательная, большая, вместительная. Да. Думаю. Новую обещают еще построить, да. посмотрим. Пусть Тимур с Кристиной подрастает. Ну что, давайте посмотрим. Ваш двор замечательный. Давайте, пожалуйста. Нет, скажите, не было, да? Это было, это изначально. Это было? Это срока? Да. О, какая красотища. Ну, это а то. вот навес мы уже сказали, это дополнительные работы, которые вы заказали, да? Здесь беседка под виноград, и, как я поняла, вы залили бетонные дорожки. Да, но это уже низга, Вы уже сами. Да. Здесь газонная трава, будут цвести розы. Каких цветов розы у вас? А всяких разных, потом, может, еще что-нибудь <laughs> досажу. <Да>, <laughs> а в саду нектарины? Да, <смех> И <смех>. я увидела там качели, дети А, а да, да, это, это муж спират. сам вообще ставил, заливал Копали яму вместе <смех> Впереди дом кажется маленьким, а здесь вдоль стены такой достаточно объемный Ну да, Пенсионер. 103 метра Но мы не хотели двухэтажный, поэтому вот угу. уместились Здесь Нам доливали дорожку, да, немножко? Ой, качеля, какой классный комплекс <смех> Это, наверное, любимое место, где Тимур играет да, это мангальная зона. Здесь будут ну, да. бассейн. Кресла, бассейн. мангал. И барбекю. Здорово. Казалось бы, места немного, а размещается все. И детская да. площадка, и зона отдыха. И, и даже аллея и вот сад, аллея нектарин. Если покой. вы же я уже представляю, как это красиво зацветет весной. Дом с подвалом, изначально вы планировали да. дом с подвалом, да? Да. Ну, это необходимая вещь. Вот представьте, соберете ведро нектаринов, куда вы будете это складывать. И обязательно компот и варенье, и что-то очень-очень наше южное вкусное. Ну, да. Очень у вас уютно и здорово. Спасибо. У меня муж да. такой человек, который все постоянно улучшает, чтобы меньше работать. И а все что это за такой интересный? Это просто катушка, в которой шланг ага, шланг. А здесь у нас вот строится такая система полива потихоньку. Как Тут интересно. вот у нас бочки, в которых с крыши накапливается вода, потом, дождевая вода? Дождевая, О, да. потом она идет молодцы. на полив, вот <туда>, туда можно подключать, сливается. Надо взять О. на вооружение, слушайте, посоветовать с ройгар такие Такие вещи тоже делать, как экономно и здорово. Вообще дождевая вода, она полезнее, чем та, которая с хлоркой. Класс! Класс! Ксения, мы вам очень благодарны за то, что вы нам разрешили посмотреть на ваш прекрасный дом. Мы рады, что у вас все хорошо. Надеемся, что и дальше будем держать с вами связь. Обязательно звоните, пишите нам. У вас все классно. И участвуйте здоровья. в конкурсе. Да, да? Здоровья вашим малышам. Участвуйте в конкурсе. С вашим прекрасным хобби вам нужно обязательно разместить ваши интересные фото. Спасибо вам. вам за подарки, что пришли. Счастливо. И с наступающим Новым годом. Дорогие друзья, мы побывали в гостях у замечательной Ксении и ее прекрасной семьи. Пока-пока! Год живет в доме. Как вы сами видите, никаких нареканий к нашей работе нет. Ксения довольна и проектом, и тем нововведением, которые мы внесли в процессе ремонта, в процессе стройки. Дом теплый, дом уютный. Семье все нравится. Ксения приехала с севера, и я думаю, что она оценила все прелести южной жизни. Дом на юге – это счастье. Друзья, если дом на юге – это ваша мечта, поверьте, мечты сбываются. Стройгарант Анапа их исполняет.